Всем привет, меня зовут Андрей Я из Ленинградской области Приобрел железную собаку 20-сильный движок Ланчин Реверс-редуктор Ручки обогрева Электрозапуск Сани волокуши Вторые сани в подарок Оставил дома Взял ватрушку Спасибо, Вячеслав, за подарок Спасибо за чехол на двигатель в подарок Ну что испытаем в северных условиях карелии по глубокому снегу? Peep <laughs> А реверс-редуктор практически не нужен. Собачка достаточно легкая, чтобы ее сдернуть и направить в нужное русло. В нужную сторону. И мчать дальше по снегу.